Всем привет! Вы на канале НБ Fitness, и с вами я, Бов Наталья. Сегодня предлагаю силовую тренировку в домашних условиях. Для этого нам нужны гантели. У кого гантелей нет, не расстраивайтесь. Думаю, в данной ситуации у каждого найдется по пакету крупы в каждую руку. У меня по килограмму. Либо можно взять полтора килограммовую соль. Две пачки. Одну руку, вторую. Естественно, полтора килограмма нагрузка будет больше. И также нам понадобится бутылка 6 или 5 литровая воды итак начинаем ставим ноги чуть шире чем на ширине плеч делаем глубокий вдох через нос вытягиваемся вверх выдох еще раз вдох потянулись вверх выдох и снова вдох вытягиваемся выдох плечи по кругу в одну в другую в одну в другую еще в одну сторону, В другую в одну, в другую снова сделали глубокий вдох, Потянулись вверх. на выдох руки в стороны, назад вдох, вперед выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, вдох. хорошо, еще четыре, три, отводим руки как можно больше назад, два, руки напряжены, живот потянут, а один по три раза, раз, два, три вперед, раз, два, три Вперед. Раз. Два. Три. Вперед. Раз. Два. Три. Вперед. К себе. В одну сторону. В другую. Еще. Именно лопаткой тянемся назад. Хорошо. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Руки в стороны. Выдох. Делаем вдох. Наклон. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Четыре. Руками тянемся в противоположные стороны. 3 еще два, один. Пружина. Раз, два, три, четыре, еще четыре. Три, два, один. И снова. Раз, два, три, четыре, четыре. Три, два, один. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх. На выдох расслабились. Снова вдох. Потянулись вверх. Выдох. И захлест. Захлест к себе. Хорошо. Еще выдох, выдох. Отлично. По два. Раз. Два, три. Четыре. Четыре. Три. Два. Хорошо. По одному. Раз. Два. Двойной три. Четыре еще раз. Два. Двойной три. Четыре еще раз. Два. Двойной три. Четыре. Снова раз. Два. Двойной. Три. Четыре. Колено. Выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Еще. Выдох. Выдох. Хорошо. Продолжаем. Четыре. Три. Два. По два. Раз. Два. Три. Четыре. Соединяйте локоть. Колено. Хорошо. Еще. Выдох. Вверх по одному раз два двойной снова Один, один, двойной еще один один двойной последний один один двойной хорошо сделали глубокий вдох потянулись выдох и еще раз вдох потянулись выдох размяли ноги в одну в другую сторону и еще раз сделали вдох Вытягиваемся. Для следующего упражнения берем гантели. Удерживаем перед собой. У меня гантели по 3 килограмма каждая. На выдох. Поднимаем. Вверх. Выдох. Вверх. Вверх. Еще выдох. Выдох. Все время вверх. Хорошо. Еще 8. семь. Шесть, пять, четыре, три, два, один. И двумя. Выдох. Выдох. Старайтесь низко руки не опускать. Гантели удерживаем где-то на уровне поясницы. Еще выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Только восемь. Семь.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 Три опустили. Два. Еще один. И на каждый раз два, три, четыре. На выдох. Вдох. Вверх. Хорошо. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три, два, стоп. Соединяем гантели, заводим их за голову, локти направлены вперед. Поясницы не прогибаемся, живот втягиваем в себя. На два, вверх, на два, вниз. На два, вверх, на два, вниз. На два, вверх, на два, вниз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще четыре. Опустили. Три, еще два. Последний. Один. И на каждый. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Стоп. Опускаем на грудь, опускаем перед собой. Легкий присед, хороший наклон в прямой спиной. Живот втягиваем в себя. На два счета разводим прямые руки в стороны. На два. Опустили. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. Хорошо. Еще так же. Четыре. Опустили. Три. Еще. Два. Последний. И на каждый. Раз. Два. Три. Четыре. Еще пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Семь. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Подъем. Плечи по кругу. Назад. Живот подтянут. Руки вдоль корпуса. На два. К себе. На два. Опустили. На два. К себе. На два. Опустили. Головой тянемся до потолка. Живот подтянут.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 7, 6, 5, еще 4, 3, 2, 1, опускаем, теперь прорабатываем мышцы ног, ноги у нас также на ширине плеч, стопы направлены вперед, живот, ягодицы в себя, ноги сильные, напряженные, классическое приседание на 2, вниз, на 2, вверх, на 2, вниз, на 2, вверх, Вверх на два. Вниз на два. Вверх на два. Вниз. Хорошо. Еще четыре. Подъем. Три. Подъем. Два. Подъем. Один. И на каждый раз. Выдох. Два. Выдох. Три. Выдох. Четыре. Продолжаем. Пять. Шесть. Семь, восемь, еще. Восемь, семь, шесть, пять, еще четыре, три, два, один. Пружина по три. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Раз, два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 Продолжаем. Четыре. Подъем. Три. Подъем. Два. Раша. Один. И на каждый. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один по три. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три. Остаемся внизу, удерживаем восемь, семь, дышим шесть. 5 еще 4 3 2 1 и последнее ставим ноги как можно шире разворачиваем стопы в стороны живот подтянут зажимаем ягодицы на 2 опускаемся вниз на 2 подъем вверх на 2 вниз на 2 вверх на 2 вниз на 2 вверх на 2 вниз на два вверх здесь вы можете использовать бутылку 6 или пятилитровую с водой на два вниз на два вверх на два вниз хорошо и на каждый счет вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох еще на выдох вверх хорошо снова вдох выдох еще также восемь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 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем гантели, плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох. Расслабились и еще раз вдох. Вытягиваемся вверх, на выдох. Руки собираем. За спиной подаем плечи вперед, как будто бы слегка сутулимся. Поднимаем руки прямые вверх. 4. 3, 2, 1, опустили вторая сверху, снова плечи вперед, подъем 4, 3, 2, 1, опускаем, разворачиваем плечи и прямые руки поднимаем вверх, живот при этом втягиваем в себя, руки перед собой, ладони в стороны, пальцы выравниваем, толчок назад, собрали пальцы в кулак и снова назад, правую прямую к себе и левую прямую к Прижимаем к себе. Сделали глубокий вдох, потянулись, выдох. И еще раз вдох, потянулись, выдох. Правая рука на плечо, отталкиваем локоть назад, плечо при этом э, и ладошка вместе. Затем отпускаем ладонь, локоть за голову. И то же самое со второй. Ладонь на плечо, втягивая живот, отталкиваем локоть по прямой назад. Затем отпускаем ладонь и локоть за голову. Сделали глубокий вдох, на выдох. Расслабились, размяли ноги. Еще раз вдох, потянулись вверх, выдох. И делаем все тот же комплекс второй раз. Но с левой руки, соответственно, с левой ноги. Руки перед собой, левая раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И двумя. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть семь восемь еще восемь семь шесть 5 4 три два задержали разводим руки в стороны и снова на 2 вверх на 2 в... на 2 вверх на 2 вниз на 2 вверх на 2.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 7, 6, 5, 4, 3, 2, стоп. Соединяем гантели, заводим их за голову, локти направлены вперед. Поясницы не прогибаемся, живот втягиваем в себя. На 2, вверх, на 2, вниз. На 2, вверх, на 2, вниз. На 2, вверх, на 2, вниз. Вдох,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 пять шесть именно на выдох семь восемь повыше поднимаем 8, восемь семь шесть пять еще четыре три два один опускаем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 один пружина по три раз два три подъем раз три подъем раз два три подъем раз два остаемся удерживаем раз держим 2 три 4 4 три два подъем правую ногу отводим назад левая остается впереди живот подтянут на 2 вниз на два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 три, подъем, раз, два, все удерживаем восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, подъем и снова ставим ноги пошире, разворачиваем стопы, пятки вперед, живот подтянут, ягодицы зажаты на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз, на два.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 вверх сделали глубокий вдох потянулись вверх на выдох расслабились снова вдох вытягиваемся вверх выдох и еще раз вдох потянулись вверх выдох руки за спиной снова плечи подаем вперед поднимаем прямые руки опускаем вторая сверху снова плечи вперед поднимаем прямые руки затем разворачиваем плечи назад живот тягиваем себя прямые руки поднимаем вверх перед собой пальцы обязательно прямые выравниваем ладони развернуты прямые руки отталкиваем назад собрали в кулак опустили вниз и снова оттолкнули назад левую руку прямую прижимаем к себе как можно плотнее и то же самое делаем с правой сделали глубокий вдох потянулись вверх, на выдох, расслабили руки, левую положили на плечо, не отрывая ладони от плеча, отталкиваем локоть назад, живот втягиваем в себя, рука за голову, хорошо то же самое со второй правую ладонью на плечо локоть назад живот втягиваем в себя отпустили ладонь и локоть за голову сделали глубокий вдох и на выдох расслабились размяли ноги и теперь потянем и мышцы ног правую согнули соединяем пятку с ягодицей живот втягиваем в себя стоим прямо только колено отталкиваем назад раз Удерживаем, два. Живот тягиваем, три, четыре. прижимая пятку полотнее к себе. Наклон вперед. Поднимаем как можно выше колена. Живот втягиваем в себя. Хорошо. Подъем. Ногу согнули. Колено прижимаем к груди, 4, Три, два, один. Положили стопу на бедро колено в сторону. Сделали глубокий вдох. На выдох. И присед, и наклон прямой. Спиной и пружиним. 4, 3, 2, 1. Сделали вдох, потянулись вверх. На выдох. Согнули вторую ногу. Пятку с ягодицей соединяем. Колено отталкиваем назад. Раз. живот тянули два. Стоим прямо. Три, четыре. Делаем наклон вперед. Руку перед собой. Колено как можно выше. Раз. Стоим, два 4, 4, хорошо, колено к груди, поплотнее к себе, хорошо, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох присед наклон с прямой спиной и пружина, четыре, три, два, один, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох расслабились. На сегодня занятие окончено. Для тех, кто хочет прокачать пресс дополнительно, ссылочка внизу в описании. И э, если есть какие-то пожелания, просьбы по поводу занятий, пишите, пожалуйста, в комментариях. На сегодня всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.